Это большая честь для нас приветствовать нашего премьер-министра и Садхгуру сегодня в поддержку движения Safe Soil здесь, в Дели, которая входит в одиночный мотопробег Садгуру. Встречайте Премьер-министр и Садгуру. Как я уже говорила, сегодня очень важный день в заезде Садгуру. 100-дневный заезд, 30 тысяч километров поддержку движения ⁇ Спасем почву ⁇ направленное на то, чтобы привлечь внимание граждан к проблеме деградации почвы, призвать их к действиям. Сейчас они здесь с нами. Премьер-министр и садгуру, встречайте садгуру, кто не нуждается в представлении. Пожалуйста, поделитесь с нами своей мудростью. На Маскарам я хочу поприветствовать нашего дорогого премьер-министра, mm -hmm. многих других министров, кабинет министров, которые здесь присутствуют. На Маскарам всем вам. И, конечно же, замечательных волонтеров, которые поддерживали меня на протяжении всего моего путешествия. Mm. Mm. Как люди, мы здесь, на этой планете, с точки зрения жизни планеты всего на несколько мгновений, но у нас в руках огромная сила, эта сила является пиком эволюции. Вот чем мы являемся. Мы — цветок эволюции. Мы — следствие жизни каждого существа, которое жило здесь до нас, на этой планете. У нас невероятный интеллект, невероятные способности. Если мы не будем действовать осознанно, если мы... Не будем действовать ответственно. Наш интеллект и наши возможности обратятся против нас. Вот почему началась деградация почвы. Урон окружающей среде был нанесен не потому, что есть какая-то злая сила, которая хочет навредить планете. Это происходит как результат поиска счастья человечеством. Это все равно, что Человек захотел поесть манго, пошел к манговому дереву и начал копать землю у корней, пытаясь найти плоды. Он копал все глубже и глубже, и через какое-то время дерево упало на него. Вот что с нами происходит сейчас. Каждый из нас, зная это или не зная, является соучастником всего этого. Единственный способ предотвратить это — Каждый должен стать участником решения. Именно поэтому было запущено движение «Спасем почву». Я говорил с министрами сельского хозяйства по всему миру, и я был шокирован, потому что большинство, 80% стран, по-прежнему считают почву инертной субстанцией с которой можно что-то сделать, добавляя в нее химические вещества. Но в Индии, в этой культуре, мы всегда называли почву своей матерью. Мать не может быть мертвой, инертной. Нам нужна живая мать, которая будет питать следующие поколения. Будущее поколение появится не из нашего тела, а из тела почвы, к сожалению, сейчас все это под угрозой, но, к счастью, мы живем в то время, что если мы сейчас будем действовать, то для этого не потребуются какие-то невероятные технологии, либо невероятное финансирование, просто требуется правильное направление и подход, направленный на решение. Особенно в Индии, где 60% населения по-прежнему занимается сельским хозяйством. Более 12 тысяч лет в Индии люди занимались сельским хозяйством. Более 12 тысяч лет. Только за последние 45 лет произошла подобная деградация, потому что, наверное, это было сделано из-за страха перед повторением голода. В 50-х, 40-х годах мы начали предпринимать отчаянные шаги для того, чтобы избежать этого. Это сработало во многом, потому что средняя продолжительность жизни человека в 47-м году была 28 лет то есть практически каждый присутствующий здесь не смог бы жить. Но сейчас продолжительность жизни составляет 75 лет — это значительное достижение для любой страны. Мы пришли к этому, но шаги, которые мы предприняли как мост, чтобы преодолеть эту ситуацию, эти временные шаги, нам необходимо было развернуться потому что это вызвало определенный урон. Но это возможно обратить вспять, и я разговаривал с премьер-министром. Мы знаем, что в его сердце он тоже обеспокоен этим просто, как граждане этой страны важно, чтобы вы поддержали возможность, потому что... Это шаги, которые принесут результат через 5, 10, 15 лет. И когда правительство предпринимает, начинает такую долгосрочную перспективу, это невозможно без поддержки граждан, потому что правительство обычно избирается на 5 лет, допустим, в Индии. Есть всего 5 лет, но законодательство принесет плоды через 15 лет. Так что это сложно по разным причинам, поэтому важно, чтобы люди поддержали это. Это не протест, это не выражение гнева или обиды, это выражение нашей любви и ответственности за ту жизнь, которой мы являемся, и за всю жизнь вокруг нас, и за ту жизнь, которая будет здесь после нас. Это очень важно. Сейчас, под угрозой будущие поколения, все ответственные ученые в мире заявляют, что через 60 лет 90% почвы в мире деградирует. И это нельзя назвать светлой перспективой. Это можно развернуть с помощью изменений в законодательстве. Для этого требуется фокус, требуются определенные действия, направленные в одном направлении. Я уверен, что Индия способна на это, и с таким лидерством, которое у нас есть, у нас есть достаточно компетентности, чтобы предпринять эти шаги. Так что это не какая-то безнадежная ситуация. Это ситуация, где каждый из нас должен затянуть ремни и действовать по направлению к решению, вместо того, чтобы рассматривать проблему. Кроме этого, я видел во всем мире, где бы я ни путешествовал за последние два с половиной-три года, я встречался со многими министрами сельского хозяйства, окружающей среды, разными чиновниками. Все знают, что проблема существует. Как правило, все также знают, в чем заключается решение. Итак, я сделал следующий вывод. Все знают о проблеме, все знают, какое должно быть решение, но они просто ждут, пока появится какой-то идиот, который начнет бить тревогу. Вот он я перед вами. Потому что проблема известна всем в мире. Все агентства ООН хорошо с ней знакомы, большинство стран знакомы с этой проблемой, но каким-то образом все это замалчивалось. Была тишина. К счастью, за последние 75 дней я в Индии на 75-й день. Это для меня большая привилегия, что я в Дели <свят> на этот 75-й день. За последние 75 дней 74 нации, 74 страны присоединились к движению «Спасем почву». 2,4 миллиарда человек выразили свою обеспокоенность почвой, чего ранее никогда не происходило. Как только люди начнут этого хотеть, определенно мы не сможем это остановить, это произойдет. Самый главный аспект движения «Спасем почву», что оно направлено не против кого-то, оно не против какой-то индустрии, не против какого-либо лобби, не против кого-либо. Я разговаривал с индустрией, производящей пестициды, гербициды, они спросили, «Вы что, против нас?» Я сказал, «Я только против самоубийств». Никто не должен говорить фермерам, как заниматься сельским хозяйством. Мы лишь хотим сохранить почву живой и богатой. Будет ли фермер против богатой почвы? Нет. Просто экономика фермеров очень хрупка. Они боятся любых изменений. Если будет принято законодательство, поддерживающее фермеров, тогда они будут отвечать положительно. Мы очень уверены в этом, потому что мы очень много разговаривали с фермерами по всему миру, и мы увидели позитивный отклик от них. Просто им нужна поддержка в виде субсидий. В Индии это не будет стоить дорого. Мы должны выращивать растения, которые будут покрывать почву. Это было нормальным нашей культуре еще 45-50 лет назад. Мы должны возродить это и это увеличит органическое содержание в почве на 3% в ближайшие 6-8 лет. Только такие растения смогут это сделать, потому что они будут добавлять несколько дюймов гумуса в почве каждый год. Это очень простой подход, если вы хотите делать это более агрессивно, это будет стоить дороже, но это самое простое. Почему я говорю высаживать такие растения? Сейчас Месяц мая, если пролететь над Индией, вы увидите повсюду, за исключением западных гатов, Индия похожа на коричневую пустыню. Она не должна выглядеть так. В любой сезон мы должны видеть зелень. Такое было фермерство раньше в Индии. Такова была мудрость фермеров. Но, к сожалению, мы это отбросили по каким-то причинам. Вместо того, чтобы искать виноватого, вместо того, чтобы Смотреть, кто вызвал проблему — все мы являемся проблемой, и все мы должны стать решением. Большое спасибо. И еще раз я хочу поблагодарить премьер-министра. Если я могу еще добавить, премьер-министр сделал шаг по вступлению в Международный солнечный альянс. Я понял, что Индия и премьер-министр Индии могут стать лидерами в восстановлении почвы в Индии и по всему миру. Глобальное лидерство по восстановлению почвы начинается с большой двадцатки в следующем году. Большое спасибо. Спасибо, Садгуру, за ваши слова. Как уже было отмечено, это движение затронуло 2,5 миллиарда человек. 74 страны согласились действовать в защиту почвы. Это очень важная миссия, которая собирает людей по всему миру, чтобы вместе действовать, потому что это связано со всеми нами. Эта проблема касается каждого из нас. Спасти почву — это необходимо для того, чтобы поддерживать жизнь на нашей планете. Мы живем на одной планете, и поэтому для нас очень важно, чтобы мы все были частью решения этой проблемы, проблемы вымирания почвы. Сейчас мы бы хотели показать вам видео, которое объясняет науку, стоящую за движением «Спасем почву». Сейчас мы столкнулись с вымиранием почвы. В большинстве стран более 50% верхнего слоя почвы уже было разрушено. Все ученые в мире заявляют, что к 2045 году мы будем производить на 40% меньше еды. 300 тысяч фермеров покончила жизнь самоубийством. Что еще нужно для того, чтобы пробудить в вас человечность? Заявляется, что еда, которую мы едим, принадлежит нерожденным детям. Есть пищу, которая принадлежит той жизни, это худший способ жить. Все ученые соглашаются, что требуется как минимум 3% органического содержания в почве. Вот к чему мы должны стремиться. Политика, основанная на субсидиях. Если фермер повышает количество органического содержимого в почве, он получает определенную субсидию. Дамы и господа, как я говорила ранее, наш почтенный премьер-министр Шри Моди запустил определенный процесс по всей нации для того, чтобы помочь фермерам предотвратить вымирание почвы и сбалансированно использовать верно подобранные удобрения. Премьер-министр, его видение и преданность тому, чтобы восстановить почву и нашу планету, оно уникально. Это большая честь для меня пригласить на эту сцену премьер-министра для того, чтобы обратиться к вам. Намаскар! Приветствую всех вас и приветствую весь мир. Примите мое поздравление в этот Международный день окружающей среды. Сегодня Садгуру и фонд Иша также заслуживают поздравлений. Его организация в марте этого года запустила компанию «Спасем почву». Он проехал через 27 стран, и сегодня, на 75-й день, он здесь. Сейчас Индия празднует 75-й год со дня обретения независимости. И в это время движения подобного рода становятся очень важными. Друзья, за последние восемь лет проекты, которые мы запускаем, программы, которые сейчас проходят, все они направлены на сохранение окружающей среды. Будь то свадьбарад или программа Waste to Wealth. Строили мы. Заводы по переработке отходов или освобождаемся от использования одноразового пластика. Идет ли речь о программе Намами-Ганге или компании по использованию солнечной энергии? Все это направлено на сохранение окружающей среды. И Индия делает свой вклад. Весь мир обеспокоен изменениями климата. Мы думаем, что мы в этом не участвуем, но Индия играет свою роль. Большая современная страна не только использует ресурсы, но также ответственна за выброс углекислого газа. В среднем в мире выброс углекислого газа составляет 4 тонны на человека, но в Индии Выброс, ежегодный выброс составляет только половину тонны. Такая огромная разница, 4 тонны и полтонны. Несмотря на это, Индия работает не только внутри страны, но также с международными организациями. Мы направлены на целостный подход к сохранению окружающей среды. И сейчас Садгуру только что говорил о лидерстве в создании солнечных панелей и использовании солнечной энергии. друзья почва это основополагающий элемент мы все появляемся из нее мы понимаем, какой урон сейчас наносится почве, то, что сейчас делает человечество. Мы все понимаем. Нет никакого недопонимания. Как сейчас говорил Садгуру, все знают, в чем заключается проблема. Вы все, наверное, знаете эту историю. Когда я был маленьким, я читал ее. я учился на гуджратском языке, остальные, возможно, прочитали эту историю на своих языках. История такова. На пути лежал, на дороге лежал большой камень. Люди злились, некоторые пинали его, некоторые говорили, «Смотрите, да кто же бросил здесь этот камень? Откуда он вообще здесь взялся?» Но никто не взял его и не подвинул в сторону с дороги. И один человек сказал, что, наверное, должен появиться кто-то вроде Садгуру, чтобы передвинуть его с дороги. В индийской традиции нам знаком персонаж Дурьодханы. Вот что говорит Дурьядана, «Религия мне знакома, но я не могу ей следовать. Я знаю истину, но не могу идти по этому пути». Когда в обществе появляется подобная тенденция, тогда проявляется кризис, тогда появляется потребность в компаниях, которые смогут решать проблемы. Я рад, что за последние восемь лет Индия неустанно работала над тем, чтобы поддерживать почву живой. Для того, чтобы спасти почву, мы сфокусировались на пяти основных вещах. Во-первых, освободить почву от химических веществ. Второе — организмы, которые живут в почве, которые техническим языком мы называем «органическим контентом», мы должны спасти эти организмы. И, в-третьих, мы должны сохранять влагу в почве. Должны увеличить доступность воды. И, в-четвертых, мы должны прекратить наносить урон который сейчас мы наносим почве из-за того, что в почве недостаточно воды. И пятое ⁇ это озеленение. Как остановить постоянную эрозию почвы, связанную с вырубкой лесов? Друзья, удерживая все это в уме, мы понимаем, что самая большая проблема — это законодательство. Ранее фермеры в Индии не владели нужной информацией о качестве почвы. Мы должны решить эту проблему. Нужна крупная компания, которая будет проведена среди фермеров по всей стране. Это уже будет напечатано в газетах, об этом будут говорить в прессе. Будут говорить, что «премьер Моди сделал что-то великое». Мы предоставили фермерам более 220 миллионов карточек. И не только это. Была развернута масштабная сеть, связанная с проведением анализа почвы. Сегодня миллионы и миллионы фермеров пользуются удобрениями в соответствии с полученными рекомендациями. Это помогло увеличить доход фермеров на 8-10%. И производство повысилось на 5-6%. Это означает, что почва становится более здоровой. И, соответственно, улучшается урожай. Микроиригация помогла увеличить здоровье почвы в нескольких штатах. Иногда, допустим, ребенок, которому полтора-два года, заболевает. Его здоровье не улучшается, он не набирает вес, даже рост остается таким же. И тогда кто-то говорит его матери. Позаботься о нем как следует. Молоко полезно для здоровья. И она начинает купать его в молоке. Разве это поможет улучшить его здоровье? Поможет? Разумная мать будет поить своего ребенка небольшим количеством молока время от времени. Два раза в день или пять раз в день она будет давать ему Молоко на ложечке. То же самое применимо и к нашим зерновым культурам. Если мы полностью покроем зерно водой, это не послужит хорошему урожаю. Так это не работает. Но если мы будем поливать его по капельке, постепенно тогда нас ждет богатый урожай. Даже безграмотная мать не будет купать своего ребенка в 10 литрах молока. Но мы, образованные люди, просто наполняем все поле водой. Нам нужно продолжать делать усилия, направленные на внесение изменений. Мы объединяем население с помощью компаний, по сохранению воды. В марте месяце этого года началась кампания по сохранению 13 крупнейших рек Индии. Мы начали работу по сокращению загрязнения воды и повысаживанию деревьев вдоль рек. И мы считаем, что лесной покров Индии будет увеличен на протяжении 7400 квадратных километров. Индия увеличила свой лесной покров более чем на 20 тысяч квадратных километров. Друзья, Индия идет по пути с помощью изменений законодательства по спасению дикой природы и увеличению биоразнообразия. Мы заметили рекордное увеличение в количестве диких животных. Сегодня, будь то тигр, лев, леопард или дикий слон, их количество увеличивается по всей стране. Но в то же время впервые в Индии мы объединились во имя компании для того, чтобы сделать деревню чистой, город чистым, а также увеличить доход для фермеров, и позаботиться о здоровье почвы. Одна из таких компаний называется «Говардан Йоджина». Растения, навоз и прочие отходы сельского хозяйства превращаются в энергию. Давайте рассмотрим органические удобрения, которые производятся из всего этого. Они очень полезны в полях. Мы можем производить достаточно. Для этого за последние 7-8 лет мы также сделали доступными для фермеров более 1600 новых вариантов семян. В бюджете этого года мы выделили определенный сегмент для деревень, которые находятся на берегах реки Ганг. Мы предлагаем людям заниматься естественным фермерством, натуральным фермерством. Мы начали это на берегах реки Ганг. Это сделает наши фермы свободными от химических веществ. Компания Намами Ганге также даст нам новую силу. Мы также работаем над тем, чтобы установить 26 миллионов гектаров опустыненной земли. Сегодня Индия привносит инновации в охрану окружающей среды. Мы постоянно делаем упор на охране окружающей среды. Мы запустили компанию, в ходе которой мы раздаем светодиодные лампы по всей стране. И в результате этого... Выброс углекислого газа сократился как минимум на 40 миллионов тонн. Если все объединят усилия, это принесет невероятный результат. Индия также пытается снизить свою зависимость от ископаемого топлива. Мы хотим, чтобы все наши энергетические нужды удовлетворялись из возобновляемых источников. Мы поставили перед собой цель заменить все виды неископаемого топлива энергии, которая генерируется солнечными панелями. Мы добились этой цели в Индии на 9 лет раньше запланированного срока. На сегодняшний день наша возможность по конвертированию солнечной энергии увеличилась примерно в 18 раз. Это наш вклад в сохранение окружающей среды. Друзья, сегодня мы предпринимаем множество разных усилий и инициатив. Но Индия может гордиться еще одним достижением в этот день окружающей среды. Я очень рад что сегодня я выступаю на такой платформе, чтобы поделиться со всеми вами хорошими новостями. В Индии мы всегда считали, что если вас посещает человек, который постоянно находится в пути, то даже одно прикосновение к нему вы получаете половину от его заслуг. Вы, наверное, слышали хорошие новости. Люди Индии и всего мира также радуются. Мы увеличили процент этанола в топливе на 10%. Мы очень гордимся тем, что Индия достигла этой цели на 5 месяцев раньше намеченного срока. Насколько велико это достижение, можете судить сами. По тому факту, что в 2014 году в Индии мы добавляли только 1,5% этанола в топливо. Достигнув этой цели, Индия также пришла к трем важным вехам. Первое — мы сохранили около 580 миллионов на обмене валют. И третье — это польза, которую получили фермеры по всей стране. Я хочу поздравить все население Индии и фермеров с этим достижением. Благодаря этому наша транспортная система будет очень сильной. Это также поможет нам сократить загрязнение. Все это поможет защитить окружающую среду и справиться с изменениями климата. Друзья, вот какие меры предпринимает Индия. Но с этими компаниями связано и другое. Мы редко об этом говорим. Речь идет о зеленой работе, о рабочих местах. Мы создаем большое количество зеленых рабочих мест для того, чтобы защитить окружающую среду, для того, чтобы защитить землю, мы должны увеличить понимание населением этого вопроса. Мы должны увеличить понимание ин прянасо, ин абьянука, ек ор пракшэ, джиски чарча бхот кам хути хе. И пракшэ я приглашаю все волонтерские организации также поучаствовать в этом. А также школы, колледжи. Мы празднуем 75 лет со дня обретения Индии независимости. Я хочу озвучить еще одну просьбу, связанную с сохранением воды. Это обеспечит непрерывный доступ к воде для будущих поколений. Также это увеличит количество влаги в почве. В результате этого уровень воды в почве не будет снижаться, и это, в свою очередь, улучшит биоразнообразие. Как же можно во всем этом поучаствовать? Давайте мы все, как граждане этой страны, будем над этим думать. Защита окружающей среды и быстрое развитие возможны только если в этом участвуют все. Как же на все это влияет нас, наш образ жизни? Что нам нужно делать, чтобы достичь изменений? Я поговорю об этом более подробно сегодня вечером. Я буду выступать на международной сцене. Это начало миссии по изменению судьбы всей планеты, которая произойдет в этом веке. Мы запускаем... Компанию по образу жизни. Я призываю каждого человека, который обеспокоен состоянием окружающей среды, присоединиться к ней. Иначе же мы будем включать кондиционер у себя дома и потом накрываться одеялами. И после этого мы будем читать лекции по спасению окружающей среды. Друзья, все вы делаете это. Сделайте что-то полезное для человечества. ये पी थ्री यानी प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट होगा आज शाम को लाइफस्टाइल लाइस्ट, फॉर द एनवायरमेंट के ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन का लॉन्च हो रहा है मेरा आग्रह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत हर व्यक्ति को इससे जरूर जुड़ना चाहिए Садгуру, вы проделали долгий и трудный путь на мотоцикле. Несмотря на то, что это было вашим хобби с детства, но ваша работа невероятно сложна. Я организовывал поездки, и я могу сказать, что проведение... Такой поездки сокращает жизнь человека на 5-10 лет. Для этого требуются невероятные усилия. Садхгуру проделал невероятную работу, проехав такой большой путь. И я уверен, сейчас весь мир, наверное, любит почву. И сейчас весь мир будет знать о силе почвы в Индии. Желаю вам всего наилучшего. Большое спасибо вам, господин премьер-министр, за вашу поддержку, за ваши теплые слова, за ваше вдохновение и инструкции. Сейчас мы приглашаем Садгуру на сцену, Поскольку я сейчас выступал на одной сцене с премьер-министром, я пытался сделать свою речь очень серьезной. Но он сорвал овации своим невероятным чувством юмора. Так что, говорим ли мы о достаточном количестве еды, увеличении дохода фермеров, увеличении биоразнообразия, возрождении почвы, для всего этого очень важно спасти почву, мы просим принять, премьер-министр, шаги в этом направлении. Уже много было сделано. Мы готовы работать со всеми министерствами для того, чтобы сделать это. Большое спасибо, что вы присоединились к нам сегодня. Спасибо, Садгуру. Спасибо, господин премьер-министр, за ваши слова, за вашу речь. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока Садгуру и премьер-министр выходят.